Шалом, дорогие друзья, Мессианские, студия Oasis Медиа», возвращенный на Сион, Хайфа, Израиль. Сегодня есть интересный вопрос, на который, наверное, нужно лекции читать. Но я попытаюсь его вложить в несколько минут. Что отменил Новый Завет? Очень сложная тема на самом-то деле, и стоит исследовать, что он отменил. Вообще, когда... Когда мы говорим о завете или, правильнее, наверное, сказать в современном понимании договоре, очень важно читать и понимать, как эта юрисдикция договоров действует. Допустим, к примеру, мы арендуем у кого-то квартиру. И вот наш арендатор, хозяин этого дома, квартиры, неважно чего, составляет подробный документ. Ты это можешь делать, это не можешь, это не можешь, это можешь. Помните, как в том известном фильме? Ты туда не ходи, снег башка попадет совсем мертвый. Пусть". Это не трогай. Здесь только я могу войти, допустим, в электрическую комнату, выбьет свет, ты должен позвонить мне, я приеду, сделаю. А вот это, это твоя ответственность. Если ты отбил угол штукатурки, то, пожалуйста, почини. Ну, Короче говоря, много нюансов. Человек прожил в этой квартире 2-3-4 года. Хозяин приходит, говорит, слушай, пришло время поднять немножко заработную плату, сам понимаешь, инфляция. Давай сделаем маленькое дополнение. И он говорит, кстати, я вижу, что газовый баллон уже старый, или там газовая колонка старая, и обогреватели старые, я тебе сделаю также небольшой ремонт. И он делает какие-то ремонтные вещи, какие-то... Может быть, ну, допустим, в Израиле, он говорит, знаешь, что ты хороший квартиросъемщик, я тебе еще три кондиционера поставлю, чтобы тебе было прохладнее летом и теплее зимой. Но я возьму еще один лист, и мы допишем некоторые добавления. И такое очень часто применяется, добавление. И в этих добавлениях он вычеркивает... Больше не надо тебе заботиться о газовой колонке, потому что я ее просто выбросил, я вместо нее поставил кондиционеры, но ты должен приглашать в раз в год специалиста, чтобы он прочищал эти кондиционеры. То есть, как бы тот же самый договор, но некоторые нюансы поменялись. По сути, когда Господь Бог... Через Иешуа дал Новый Завет. Вы помните ту трогательную, особенную историю? Часто ее называют во время последней вечери. Господь поднял чашу и говорит «Сие зод дами анишпахаву рейхам» — это моя кровь, проливаемая за вас. Зод асули зихруни, зод, «Зод бритахадаша» — это Новый Завет в моей крови. Ну, вы все помните этот нюанс. Что же тогда случилось? Мы должны сравнить вещи Которые Новый Завет не комментирует, я не думаю, что они подверглись какой-то интерпретации. Вещи, которые Новый Завет да комментирует, они не подверглись никакой интерпретации. Что мы имеем? Я сейчас не могу входить в эти вещи очень глубоко, потому что время и формат передачи не позволяют. Но Турак, Муше, те Бритот, те заветы, которые Господь Бог совершал с Авраамом, потом с Муше, они очень специфичны, они определяют жизнь Израиля на самом-то деле. Там был, конечно, Изавет Ноаха, который определял, что язычникам можно это, это и это. А когда Господь Бог стал с евреями иметь дело, Он для них дал некоторые нагрузки. Это праздники, это чистота или неда, э, туман. Как бы, как бы быть чистым. И там и женская нечистота, и нечистота другого плана, которая дал Шаббат, дал Бритмила, дал Кашрут. Ну, вот так я на ходу вспоминаю. Примерно пять вещей. И он сказал, этим Израиль будет отличаться от всех остальных. И еще дал систему жертвоприношений. Так вот, если мы смотрим, Новый Завет очень четко показал, что жертва Машиха она превозносится над всеми жертвами остальными. И место храма как единственное места для жертвоприношения тоже отменяется. то есть мы можем призывать машиха или жертву Машиха в любом другом месте. Как оно будет в будущем, очень тоже сложно истолковать, потому что Езекил, 38 глава, храм, тот другой храм, жертвы опять. Как это все вписать, я совершенно не могу вам сказать. Но в нашем сегодняшнем состоянии мы видим по факту, Храма не существует, значит, жертвоприношения отменены, значит, нам нужна какая-то замена. левитского священства сегодня, то есть, есть люди, которые называют Левит, и Коганим, и все такое, и всякое им уважение, и все такое, но у них нет возможности функционировать. Писание говорят, что нам дан новый первосвященник, Почину Мелхисидека, Ешуа Хамашех, его жертва работает для нас. Все остальное по сути осталось тем же самым. Жизнь евреев ограничивается этим, жизнь евреев чем-то ограничивается, чем-то не ограничивается, но... Понятно, мы не используем сейчас все эти понимания раб-не-раб, раб, потому что это запрещено, устранено. Понятно, что это грех и многоженство и прочее, прочее. Эти вещи, они были даны по слабости, людей в Писании говорят об этом. И они как бы вышли, мы как человечество, вышли на уровень определенный, когда вот правильное удалило неправильное. Но для еврейского народа остается шаббатство, Остается брит остается кашрут, остается не -да, остается... И очищаемся мы через жертву Машеха. Для неевреев это благословение участвовать в еврейских праздниках, но это, как сказать, дело личное, не дело обязательное. Если вы член мессианской общины или живете в Израиле, и вы делаете кашрут и обрезываете вашего сына. Это правильно по священному описанию, потому что это есть определенный образ жизни. Не говоря о спасении. То есть это не связано со спасением. Это связано с нашим уважением, подчинением Небесному Отцу. Но когда мы подчиняемся Ему, мы в этом несем определенное духовное пророческое наполнение. И когда мы такое игнорируем, в этом есть большая проблема. Короче говоря, что отменил Новый Завет? Как я уже назвал Храмовое служение, ливицкое священство, ну, они сейчас не удел. Он вывел вперед то, что называется священство по чину Мелхиседека. Господь Бог через Ешо всех нас сделал царственным священством. И, говоря языком авиаперелетов, поместил всех нас в бизнес-класс. Я удивляюсь некоторым, которые начинают уклоняться в то, что называется «бны-ноах». Там их делают уважаемыми неевреями, говоря, вы все-таки, ребята, знаете, кто вы, перейдите, пожалуйста, назад в эконом-класс. Думаю, больше глупости человек сделать не может, когда его Господь Бог через Сына Своего сделал царственным священством, а человек говорит, нет не нет -не, я лучше буду там. Вы знаете, это по Писанию называется «стивые речи, обман и совращение». И не попадайтесь на них, оно вам не нужно. «Стойте в истине, в которой нас наставляют священные писания». Апостол Петр когда-то сказал такие слова. «Нет другого имени под небесами, которому лежит нам спастись. И он есть камень основания истины. И он поддерживает нас превыше всякого человеческого толкования, интерпретации и прочего». Ну вот в этом Новый Завет должен нас реально утверждать крепко. Благословение вам! Башем Ишуа Машех.